Ты меня боишься? Меня? Ты видел, как я собаку? Смотрите. Это будет вот такой репортаж. Вот так, Россия! Слушай, когда баба, ты ее идешь надеяться на браке или хуе? Ты больше не будешь? Никогда. Не будешь? Как она называется? Восточная сказка. Восточная сказка. Ну, жопа ее называй. Я рукой за трубку зацепился. Потому что жопа только была, она... Уланский, <смех> оно <смех> У меня стул, стулчик хороший. Слава тебе, господи, то ли теплый, два литра. И, как мужики. Ты меня боишься? Меня. Ты видел, как я собаки городилась? Открытие королевский. Я сказал, вам не люблю называть, у меня обудя. Это я. Любом не набрать, Вы меня тащите, по жизни, вот ну, так. Да. Спасибо, вы молодые. Я уже ну, не совсем дряхлый. Вот и все, что было. Вот и все, что было. Ты что хочешь это? Если он тебе дал 4000, ой, синяя, да, да. ты дал ему 4. Легнуть с я с ним работать не буду. Это я покажу. покажу. Все, да. ты уже записал. 4000. Он не дает полторы. И говорит 3. Значит, добро. Аллах видит, что завтра будет готов. Как я буду работать? Рук, Руками. Нет, нет, нет, нет. Ты слушай, когда баба, ты ее идешь свидетельствовать о браке или хуе? Иди, завтра забегай. Брат, это будет вот такой репортаж. Здесь больше не будешь. Никогда не будет Никогда. Ух. Как, Виктор, ты красиво это сделала а? Обалдеть Ты прям Джигит Плохо. Э -э Друг -а -а. Вот другу плохо вот это мы возьмем домой, только не в этой. Говорим, как грудь женщины целуешь. Вот это мы возьмем домой, на троих. Вина. И потом поговорим. Подписывайтесь на канал Джека, как обычно. Подписывайтесь на канал Джека. Ставьте лайки, комментарии. Да не ставьте ни лайки, ни комментарии. А там как хотите. И Иди, чиновника, рано воду брать, а за мелюк коза, чьи веко, а в веко она Знаю, знаю, девич, но я тебя, Розанивы? Что я вечера и вечера кращу тебя? Я вчера и север-вчера Кращу тебя полюбил Водорос там не Все руками молода Русакоса до пояса збоку лета голуба Все. Да Дальше слов не знаю. Шо он зейрубил? С конем! <свист> так, мы уже уходим с кабака. Но как получилось? Вот, ну, друзья, Виктор новый Володя Козел. <свист> это уже я тензур. Надеюсь, это не заблокирует мой канал. Друзья, видите, какие мы безбашили. Йопта сказал бы, пта, мы были брать вот туда, на скамеечку. Ты вот такой клип на скамейку. Бабаха. Друзья, вот такой вот там смеселый контент Так, меня тут как оператора Ну и видите, большой человек этим не страшно ходить и снимать Тобака? Главный пакет Блядь, для слепых! Дайте, вон машина едет Взрывайте поводы через блядь? Пошли! Друзья, вот мы с Виктором уговариваем Сергея пойти присесть. Вот Сергей потерял 10 литр вина. Никак не может его найти. Смотри, вот. Пизду мы тоже успеем, а вот едет автобус. Куда там? Да? Сереге надоело жить. Все, он, кто, он решил догнать автобус. Дурак ты, бля. Подожди, подожди. Снимай твоем, пошел нахуй. А Давай на лавочку сядем и Вот так. Россия Все. Сергей нас покинул. Да. Ты не расстраивайся, Нет, ведь, ничего. Ничего. пацан убегает, да? Он испугался просто твоих размеров Да ебал все размеры Ну это, мне кажется, он уже не хокол, он больше москвич Нет А москвичи обычно такие Нет. пугливые а Меня смотрят, наверное, москвичи, я думаю, на меня за Подожди. это не будет отписок Подожди все-таки он чего-то испугался, друзья чего он... Это не похоже Навстречу, навстречу зим... двух двух друзья, заведение называется Восточная сказка, а Скажи, пожалуйста, адрес, как сюда людям добраться, здесь очень вкусно, Улица подреска, дом вино обалденное, вино, я такое в жизни не пробовал, вот я сколько живу 37 лет и впервые попробовал настоящее вино я, все, которым... а Вы выпили 2 литра, как мужики, тебе Да, да. еще и баб напугают, обалденный хлеб, сыр очень вкусный все очень а вкусно. Вкусный. А самое главное? Долма. Долма обалденная. Баранины, да? У, уважение. Вот. вот. И Моя собака, собака не тура. Спасибо Друзья, приходите, правда, здесь очень вкусно, гостеприимно. Хорошая музыка играет. Ну, а музыку слышно? И немножко. И приятные люди.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 Станция как называется? Нет, а, станция. Скажи по громче и... и еще раз лок-адрес. Что... А остановка? Вот тут через дорогу как остановка? Отрывает? Здесь стая остановка. Друзья, на выходе из кафе я обнаружил, что у меня тут паспорта и кошелька. Я немного пьяный, веселый, но уже, наверное, не такой веселый. Скорее всего, это Сережа, который ушел, больше это никого рядом не было, бизнес. взял мой паспорт и кошелек, которым было не так много, сейчас повторюсь, 1000 рублей, но все равно как же, это деньги. И это это документы. Деньги. Какие большие? Документы. Документы – это большие деньги. деньги. А, а, так, а, поэтому, я думаю, Сережа, если смотришь это видео, я иду с этой записью в полицию, и mm -hmm. ты увидишь себя в новостях. Mm -hmm. Так что, друзья, подписывайтесь на раз. канал, ставьте комментарии. Я прошу прощения. Не Прошу не подписываться. Это ясно. Мне так противно. Я думаю, что он вдруг на украинском языке разговаривает. Мы выпили. Хорошо. Тут ничего не пропало. У меня... А что мне выпало? У меня пропал кошелек Есть и ну, деньги тоже небольшие рассчитаться за вене. Ёдь, человек. ребята, так жить нет. Даже если ты неща, скажи и дадут. Ну, только скажи, что я не могу заработать уже, не могу. Не летай, ничего. не летай скажи, не летает, не скажи, не могу заработать. Любой так, любой чтобы городе это было пять лет назад когда строили церковь были леса я дурак с баяном добрался и вот черная полоса и играл на баяне батюшка подумал, что это невероятно но он меня снимал. Но я же тоже боялся. Я рукой за трубку затрбился. Потому что жопа только была на <клышко> планочке, а ноги ну, висели так. Есть комментарии. Тут нельзя. Брать. Батюшка сидит. Йоан. Are... А стояться, как поджать. сам сигнал. Ну я не герой, просто oh. не oh. Пошли кушать. Курицу, Дима, волю поднять. Go higher. Пойдем пожалуйста. Я приду. Покажи. Вот я прихожу и ухожу. А вот это дерево, то есть кстати, лиза, покажи вот так. Вот так потом Он стоит уже много лет. И если поставить любого из нас, любого из нас стоять хотя бы три дня оба Что я сказал? Он стоит уже. Молодец Простите. Хотите, чтобы просили? Что Показал, вот. Вот, вот, вот оно, вот. Вот, вот, Блять, подожди. Тратуар. Вот, все. Он стоит А мы просто ходим Бегаем да? Думаем, что мы умные Против дерева любой дурак Любой дурак Любой дурак против этого дерева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 Наверное, все-таки тот тип где-то далеко их выкинул. А, и зовут его вообще не Сергей, а как-то по-другому. А почему ты считаешь его по-другому? Ну, сказал что... хоть Володя, хоть Коля, какая в Мы не его документов не смотрели. Но прикинулся пьяный, выпил мало, пришел трезвый. Взял, как это, ну, не важно, что он взял. У нас было литр вина, ты вообще не пил днем.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 но камера почему-то у них э, не работает э, в зале, где мы сидели, хотя, по идее, камеры должны быть везде. А в каком отделении полиции? Волжениновск. А, Точный адрес. В дом 11, что-то так. Вот, друзья, вели высшестоящие органы. Прошу обратить внимание, что сотрудники полиции так вот себя ведут. Э, говорят, то, что, кстати, съездили за 5 минут, за кафе хотят до него добираться. На машине как раз ну, 5 тика в одну сторону. Отсюда, где был в отделении. За пять минут они успели съездить туда-обратно и всех допросились. То есть это вам, странно, вам это не кажется. Вот так у нас полиция работает в городе Москва. Черкизово, да? У нас здесь. Молзаниновский район. Мол район. Деревня Бывшая Черкизова, Остановка. У меня, а мне плохо, мы вчера еще отравились с Виктором, да, или да. курицей, или вино, непонятно, чем. так Вот, и извиняюсь, что у меня такой вид не очень веселый, скажем так Как вид? веселый, да, веселый, но мне теперь не будет не скоро Так, Сейчас все будет хорошо, все будет хорошо Как что-то прояснится, я еще сниму видео Потом буду монтировать ролик. Ты покажи природу, какая хорошая. Швейцария отдыхает. Смотри, какое дерево и вот чага. Вот. А это гриб-паразит. И нам тоже скоро придет обморок. Чагу очень тяжело э -э найти. Настоящую, да.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 Друзья, а сейчас мы с Виктором, ну, вернее я, вот, буду искать помойки свой паспорт. Да Все помойки будем обыскивать. Вот такая вот помойка. Какой он, вот. Красивый. Вот. Паспорт мой тоже красивый был, Виктор. Но паспорта нету. конечно, сюжет, сюжет, я думаю, прикольный. Не у всех каждый день пиздят паспорт с документами, у меня что вот. там регистрация, кстати, вот. у меня прописки нет, у меня регистрация, в Москве, московская регистрация. Не ехать теперь а, дальним родственникам в Москву за своей копии регистрации, восстанавливать паспорт. Вот, и, друзья, у меня полная жопа. Так, сейчас еще я в помоечке посмотрю, сейчас, друзья, еще в помоечке, Я теперь как бомжик из документов плачу по помойкам. Вот. Так. Ну, здесь. Извиняюсь, за пальцы здесь нету. Это уже, наверное, 20-я помойка, которую мы с Виктором проверили. Вот. Виктора я не стал снимать, как он лазер, позорить. А себя решил засветить. Ну, я считаю, не позор. Люди пранки снимают в туалете. Вот, ты покажи, какой проход будет. Из дерево упал. Я буду сейчас идти, а ты покажи. Ну, рост у меня приличный. Я вот так показываю жопу. Мою жопу покажу. Я вот так. Так а тебе иду домой. Можно или нет? Ну, выходи. Во, правильно, правильно попал в лицо. Это <сосим> мой друг. Лучший после Иклера. После... <сосим> Слушай, а ты писал? <сосим> Нет. Нет. Ладно. Виктор, поделись Все. нашей бедой. Беда, беда, ну, слышь. Вчера были в этом. В жопе, ой, ну... Как она называется? <сосим> Восточная сказка. Восточная сказка, ну жопа ее называют. Слушай, пришел, мужик, сейчас мы тебе покажем. В Украине вроде туда-сюда. Мы взяли литер вина. Дали, нормально, посидим, там еще салат, сырный салат. Ты предупредишь, что это просто сырный, а, блогер. Делали, Слушай, да. Же. Нормально все. Он подошел, взял это, Тоже такие там. -то... А мне он не понравился, тебе говорил. Не, не... А -то меня не послушал. Человек, который всех, всех приглашает в гости, Виктор, это такой вот человек простой. Да. А я не простой. Виза. А я взял, э, нет, нет, он к нам сел. Я хотел, чтобы но Нет, рядом, Бог не сел. Тоже взял вина. Ну тоже не пьяный. Ну я выходил, там танцевал чуть-чуть на одной ноге. Тут раз, там, выходим, распрощались. Он говорит, у меня паспорт. Паспорт и там кошелек. Ну, тысяча рублей было. Короче, карман легкий, а у меня с одной стороны паспорт и кошелек. Понимаешь? И вот мы ходим, лазим ищи. Ну, сейчас мы тебе покажем. <связывая> может, ты его знаешь. Он сказал, ну, хо а, и постоянный тут, да. ну, ты что людей видишь? Понимаешь? А, а, у нас тут и Сашка только, который, Ну ты знаешь что... я только что... Шо... Я только стану в жопу, ты что? Ну, да, а я Бог... только что в него был, ты будешь, он не пьет. Так, ладно, конец съемки. Сейчас я буду говорить. Скажи, друзья, подписывайтесь. Подписывайтесь на канал ЖЭКа. Будет весело. Мы завтра еще что-нибудь Не знаю, чем это. То, что мы ели курицу и вино пили. ну так а И нам стало плохо. И тебе, и мне. Я пропоносился, а ты проблевался. Нет. У меня такой организм, что если я пью вино, много, а я выпил литра два, наверное, ну полтора точно выпил. Потому что литр сам, а два литра втрою. Но и отец у меня так Вот на второй день просто идет организм не принимают, вот вино. То это я на вино не грешу, вино вкусное. А что что а я просрался. Народ разбираешь. Курицу, Курицу тихо ночью жрал. Не знаю, что ты просрался. Я... У, у меня стул стульчик хороший. Слава тебе, господи, то ли теплый, но не у меня. Все, конец съемки, конец, конец, конец, конец, заработаем.